Добрый день, друзья! Прошла еще неделька, и мне не терпится посмотреть и попробовать, что там. Так вот, все те же две банки. Здесь хлопья поднялись вверх, и образовался новый чайный гриб. И запах, кстати, очень приятный, хотя непрезентабельный вид. Такой аж освежающий, то есть будем пробовать. А вот здесь, где гриб должен образоваться через неделю, как видите, он только начал образовываться. И... То есть говорит о том, что камбуча растет действительно долго. Так что подождем еще недельку-другую, когда здесь образуется действительно настоящий такой солнечный диск камбучи. Спасибо.